Мне прислали фотографию участников пленума композиторов, крымских композиторов, который проходил где-то в конце 80-х прошлого века. К сожалению, в Симферополе не нашлось людей, Которые могли бы узнать лица тех, кто запечатлен на этой фотографии. Я помню очень многих. Есть люди, которых я в лицо хорошо помню, но забыл фамилии. Но большинство людей, с которыми я... Рядом шел по жизни, по творчеству. И хорошо их помню. На переднем плане фотографии Майя Гуржи. В центре первого ряда Караманова Лендар. Рядом с ним, слева, Владимир Соловьев. Певец, который исполнял песни многих крымских композиторов. Рядом с Карамановым, справа, выдающийся советский композитор Евгений Крылатов. Кстати, родственник Караманова, родная сестра Караманова, была женой Евгения Крылатова. Дальше за крылатором, Сережа Калюжный, мы с ним вместе учились, живет в Саках. Рядом с Сережей Рима Ржимовская, известный кто же крымский музыковед, Ялтинской филармонии в то время вела почти все абонементные концерты. Рядом Алеша Алексей Жиряков, очень известный в Крыму человек, председатель Крымского музыкально-хорового общества и композитор песенник. Возьмем второй ряд, последний ряд сзади. Вот слева направо, вот вижу человека, помнишь его зовут Вадик, фамилию забыл. А вот дальше четыре шага подряд, все в очках. Георгий, Жора Шендерев. Мы все учились вместе в училище. Выдающийся советский композитор, который внес огромный вклад в развитие музыкально-народных инструментов. Много писал для народных инструментов. Далее известный композитор Александр Лебедев, автор не только песен, но и киномузыки. Дальше, в то время известный критический композитор из Бахчисарая Чин Насколько мне известно, его сын Игорь стал известным в Китае музыкантом. А потом... Володя Кеслер учился со мной на одном отделении, закончил как дамрист, но потом стал довольно известным самодеятельным крыльцким композитором. Остальных я в лицо помню, а фамилии уже забыл, к сожалению.